Жопу бля, подставили короля рамбы дурака из флэмича, сделали сука, и Элик не может жопу законтролить, инфу дождать не может, забыл, подставили флэмича, Элик там бля бля бля бля забыл как называется, мейн называется Элик, мейн, или ноль, я не помню точно, вот сказал бы мне кто-нибудь в 2019 году, что нюк против ликвид будет проще нюка с фурией, 17 and 7 as he accelerates towards 20 He's pushing him oh!